Я придумала этот термин, который соединяет слово «феминизм» и слово «урбанизм», «урбанфеминизм». Ну и это такой фокус на гендер и город, ну и в частности на положение женщин в городе. Но если рассматривать его шире через призму интерсекционального феминизма, то это такой широкий, город на, ой, широкий взгляд на угнетение в городской среде. Вот, и э, мне кажется, что тут э, может быть продуктивным сотрудничество исследователей э, городских э, культурологов, социологов, э, э, градостроителей, э, художников, активистов, вот, гендерных теоретиков. Э, э, почему ну, мне, мне как бы у меня есть такой прагматический интерес к этой теме, поскольку я молодая девушка, и мне страшно возвращаться вечером домой, мне не представляется возможным заведение детей, и поскольку я боюсь социальной изоляции, и мне страшно стареть в городе, поскольку мужчинам и женщинам предоставлены неравные возможности в удовлетворение своих потребностей эмоциональных, сексуальных, поскольку пожилой женщине сложно прийти там, в клуб или в бар, чтобы как-то развлечься. Вот. Ну и, конечно, тут такая символическая история вхождения женщин в публичное пространство, которое, в принципе, сравнительно недавно стало возможным, и в, во многих странах и до сих пор как бы, весьма проблематично женщине находиться без сопровождения мужчин в публичном пространстве. Вот. И градостроительно как бы, существует такое андроцентричное проектирование городов, которое вызывает пространственный апартеид. Я слышала историю про то, что в каком-то учебном московском заведении, может быть, в МГУ, я не знаю, где я точно не буду врать, что девушки-студентки ездят в лифте с наполненными водой канистрами, поскольку они как бы их вес не рассчитан на как бы пользование этим зданием. Они там застреют иначе, ну, как, как дети. Ну и что еще сказать? Существует много разных практик активистских и художественных, которые между собой похожи и они все работают с тем, несколькими темами, которые можно выделить. Это репрезентация, сюда как бы входит и борьба с сексистской рекламой и также как бы Э, тема репрезентации э, затрагивает э, проблему безопасности, поскольку если ты э, выглядишь там э, как-то ненормативно, да, то к тебе могут возникать претензии, и тебе уже много как бы, проблематичнее перемещаться и э, вообще э, распоряжаться с как бы, собой в публичном пространстве. И также важная тема коммеморации, то есть возвращение себе истории со стороны женщин. Это касается и монументов различных, памятников, их можно пересчитывать, предъявлять претензии. Также Женская историческая ночь работает с этой темой, такая активистская инициатива, на которую тоже привлекают художников художниц э -э к этой практике вот что еще много вопросов на самом деле